Коллеги, я вас приветствую. Это видео для новичков в программировании, для тех, кто только начинает писать на языке c -Sharp. Сегодня я покажу только азы, мы будем работать со строками. Итак, давайте приступать. Я буду вести урок э, при помощи Visual Studio Code. В частности, это интерактивная книга. Здесь есть возможность выполнять c код. Но если вы вот так вот его скопируете и, допустим, отправите его, например, в Visual Studio, в консольное приложение, будет у вас тот же самый результат. Итак, э, давайте начнем с того, что у нас есть какая-то строка. Давайте э, прочитаем задание, которое нужно сделать. Вывести на консоль сообщение, дема стринг в одну строчку. для... Этого в C-Sharp используется консоль. Ну, если мы используем, опять же, консольное приложение, то есть вывести на экран, зависит от того, какую платформу будете использовать. Я буду говорить про консольное приложение, это самый простой, на мой взгляд, вид приложения, на котором достаточно легко учиться писать разные компоненты, которые не требуют быть большого пользовательского речь, так называемого богатого пользовательского интерфейса. А вот консоль и Write лайн этого, собственно говоря, достаточно, и мы видим здесь демо-стрим. И для того, чтобы все заработало, нужно все запустить и, в общем-то, видите, что в консольном приложении, якобы у нас тут выполнилось. И, собственно говоря, давайте я сейчас открою. Давайте я сейчас вот это все скопирую вот таким вот образом и вставлю Visual Studio. У меня, если нас тут специально открыто, вот таким вот образом, чтобы вы поняли, что я не веду, что вы можете это использовать и, собственно говоря, и в консольном приложении. Так, что-то я тут лишнего натыкал да, вот так вот, и если теперь это запущу то есть вернее, когда я это запущу да, конечно же, мне Visual Studio компилятор подсказывает вернее, компилятор C-Sharp подсказывает Visual Studio выдать ошибку, потому что у меня в консольном приложении нету точки запятой которая должна завершать каждую команду, и в общем-то вот так вот это работает в Visual Studio вот так это работает в интерактивной книге я буду использовать интерактивную книгу потому что в ней удобнее, на мой взгляд ну и собственно говоря, я потом смогу очистить ее, дать вам результат вы можете использовать ее у себя таким же образом, и давайте запустим, посмотрим, да, действительно это работает, давайте перейдем к следующему заданию, вывести количество символов всего в строке ну, то есть нам нужно узнать какое количество символов вот в этом вот, в этом вот выражении, и на самом деле это сделать тоже достаточно просто ну, во-первых, давайте напишем write Собственно говоря, line это в одну строку, но прежде чем сделать этот write, нам нужно создать переменную, хотя теоретически его можно не создавать. Ну, давайте вот так назовем totalDemoString. У нас подсветилось. И я могу обратиться к самому строке, то есть вызвать у нее вот такую функцию, такое свойство, которое покажет длину этой строки. нужно поставить точку запятой demo string это строка мы взяли у нее длину и поместили в переменную total теперь мы этот total подставим вот сюда здесь поставим собственно говоря, точку запятой и в общем то можно выполнить теперь этот код и получается что у нас вот 69 дальше вывести консоль каждое слово в отдельную строку Ну, в общем то здесь в каждое слово в отдельную строку. Ну, для начала нам нужно эту строку разбить на части. И э, Давайте создадим временную переменную. Назовем ее, допустим, ну, slices. И теперь возьмем demo string И э, сделаем у нее split. То есть разделим на части. А символ, который мы будем использовать для разделения, это будет пробел собственно говоря мы будем считать что день запятой это одно слово таким образом получится что у нас сейчас посчитаем раз два три 4 5 шесть семь восемь девять слов и теперь теоретически можно сделать таким образом чтобы вывести на экран в консольное приложение Давайте это выведем. Ну, смотрите, давайте э, вот как покажу на самом деле это книга интерактивная и почему она удобна, то есть теоретически я могу использовать кольцо или в right line и написать сюда slices, теперь у меня здесь уже э, не просто, собственно говоря э, э, строка, здесь у меня некоторый э, набор строк и теоретически у них тоже есть э, count ой Свойство специальное, которое может показать uh, называется, которое может показать количество, количество букв вот в этих вот расщепленных. То есть у меня получилось 9. раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, мы уже считали. Uh, вот в этом в интерактивном приложении есть возможность uh, использовать дисплей функцию. Она сюда привязана. И вот я, собственно говоря, вот так вот нажимаю, она покажет тот же результат вот этой функции в интерактивном приложении она, собственно говоря, есть, а, собственно, в консольном приложении Visual Studio вы не найдете, поэтому нужно использовать в WriteLine. Дальше. Вывести на консоль каждое слово в отдельную строчку. Теоретически мы это уже знаем. Теперь давайте сделаем ForEach. Это тот самый Итер, итерация, то есть э, итеративный способ обработки э, последовательности, A slice это у нас последовательность, это array то есть массив, и я могу сделать вот таким вот образом, slices for each, могу сказать item.display давайте выполним ну и как видите, вот они все 9 в отдельную строчку поставлены это первый вариант давайте сделаем for Не подставляется да давайте этапа 2 и равен 0 точка, запятой и до тех пор пока и меньше чем слайс с ленг длина минус 1 точка запятой и плюс-плюс это такой оператор, который позволит пробежаться по всем активам, просто итеративно пробегая по индексу сначала к первой, потом второй, потом третье и сделать это очень просто нужно как раз обратиться к слайсам и взять, так как это массив мы можем обратиться по идентификатору и сделать ту а нет, не ту стринг, а дисплей давайте проверим, работает ли этот код, вот первая итерация вот вторая операция, итерация все работает теоретически это можно теперь вот так вот закомментировать, чтобы точно проверить да, действительно, их тут 9 количество нам теперь выводить не нужно, но давайте я не буду я за, закомментирую, комментарий кстати вставляется двумя слэшами, или слэш разведочка, и дочка слэш открытие-закрытие собственно говоря, вы видите, что стало зеленым то есть подсветилось непосредственно давайте еще как комментарий давайте попробуем вот такой tool string и проверим сработает ли нет не работает ну ладно здесь она не работает она не должна работать бог с ним забудьте Итак, так пусть будет дисплей этого достаточно и так вывели эту задачу давайте переключимся на следующую Итак, следующая задача у нас ту же самую строку в консоли каждую каждой отдельной строку в обратном порядке То есть теоретически мы должны проделать то же самое А потом развернуть архив И для этого нужно сделать слайсы Реверс И теперь, собственно говоря, нам нужно сделать то же самое. Ну, давайте воспользуемся вот таким вот способом. Я его скопирую. И его сюда вставлю. Ну, а теперь мы выведем. И у нас получился сегодня прекрасный день, чтобы... А, вывели слайсы, нам нужна И еще раз выполним... C-Sharp, на программирую, изучать, начать, чтобы день прекрасный сегодня. Тоже задание выполнено. Поехали к следующей строчке. Вести каждую букву в отдельную строчку. Ну, э, собственно говоря, здесь тоже все очень просто. Нам нужно просто сказать, что мы возьмем из этой строчки... Ну, давайте напишем так. Item, давайте во, э, Давайте вот так вот. Letters. Правен. Э, Demonstring. Э, Array. для того, чтобы проверить давайте проверим, вот такую штуку сработает или нет но, как вы видите, сработала и она отобразила, что у меня 69 букв то есть, то array мы каждую букву, которая была у нас в этой строчке превратили в массив char то есть, это другой тип в C-Sharp и теперь мы сможем также написать for each, пусть будет letters. И сделаем display. Ну, теоретически она должна у нас показаться в каждой строке. Ну и как вы видите, эта строка сработала. Поехали дальше. Вывести в консоль каждую букву один в, в обратном порядке. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь не составит труда взять вот это вот все и скопировать и если что сделать развернуть причем я немножко сейчас сделаю по другому я развернул прямо вот здесь то есть я могу не вызывать не создавать отдельную переменную просто выбрать в обратном порядке ну и как видите sharp, c, a, не, ну и так далее дальше следующее задание которое у нас на сегодня вывести в консоль каждую вторую букву э, в строку Сделать это на самом деле тоже несложно. Давайте введем какую-нибудь новую переменную. Теоретически мы все можем использовать предыдущие переменные, которые были здесь этим как бы, книгой. хороша что она может видеть предыдущий результат от предыдущего кода. Но ну, я создам новую, чтобы вас не вводить в заблуждение. Пока так на самом деле проще. Итак, мне нужно вывести в консоль каждую вторую букву и строку. Но ну, опять же, давайте создадим letters и она мне подсказывает, что уже есть подчеркивание показывает, что я уже определял такую переменную и в ней уже есть какие-то данные. Давайте создадим индексом 2 и здесь скажем таким образом, что у нас demo string to array. Теперь дальше мне нужно пробежаться по всем этим, собственно говоря, так давайте уберу по всем вот этим найденным, собственно говоря буквам и собственно нужно выбрать только те которые деление индекса которые кратно 2. Ну, в общем это тоже сделать давайте просто я напишу var и равно 0 запятой и меньше чем letters 2 длина и здесь напишем что нам нужно с и делать пока это условия не будет выполнено увеличивать на единичку ну и теперь нужно просто определить какой индекс у текущей буквы во всем этом массиве и я сделаю такую условие добавлю в котором напишу если i разделить собственно говоря на 2 с учетом остатка и этот остаток равен нулю тогда вот этот вот переменную ну тогда мы ее просто выведем на экран нам нужно обратиться к letters 2 и по индексу который мы определили выше и display ну вот как-то вот так ну и как вы видите выведена вторая вторая четвертая буквы давайте даже сделаем вот таким вот образом плюс uh, i.display вот таким вот образом, плюс и между ними поставим один пробел и еще раз выполним так не работает а ну да, она так наверное не будет работать давайте по правильному напишем для того чтобы вывести вот таким вот образом мы применим интерполяцию и собственно говоря легко это делается вот таким вот образом я вот это заберу сюда Здесь ставлю А вот здесь, ну давайте перед ней напишу, что у меня еще будет одна переменная I, а двоеточие. Или, допустим, вот такую красивую стрелочку. И выведем это все на экран. Ну и как вы видите, 0, 5, 10, 15, 20. А, на 5. Ну конечно. Да, вот, ну как вы видите, очень легко получить только пятую букву, в данном случае каждая вторая, в общем-то, задача, я считаю, выполнена, поехали дальше. Ну и теперь вывести все гласные буквы через пробел, как вы понимаете, эта задачка с плюсиком, значит, она такая сложности. сложности. для того, чтобы это сделать, нам нужно определить, собственно говоря, алфавит э, и сравнивать каждую букву гласная или согласная. Но для этого нужно создать две переменных, которые будут хранить согласные, другой будут согласные. И, собственно, мне нужно немножко остановить видео, чтобы сэкономить ваше время. Я сейчас это сделаю. Итак, я создал э, переменную, в которой хранил массив э, из э, букв, вернее, из гласных букв. И теперь нам нужно... Ну, давайте я для начала скопирую вот этот код. А Давайте весь скопирую, чтобы мне его не писать. И давайте создадим новую переменную с индексом letter3. И здесь будем выводить. Ну, а теперь мы будем искать по условию другое значение. Нам нужно узнать, находится ли текущая буква мы знаем ее массив то есть ваш letter Одну, одна буква которую мы сейчас можем найти это в списке letters взять текущую букву по этому индексу и проверить ее Ой. давайте я вот так вот сделаю если эта буква находится если, давайте вот так вот, если гласный список гласных contains, то есть содержит эту букву letter, тогда мы выведем ее на экран и э, тут как бы без проблем у нас должно без всяких вот таких вот штук вывести. Ну и давайте нажмем enter. Ну и как вы видите я то есть в общем все буквы выведены они только гласные в общем-то по такому же принципу можно сделать и здесь только теперь нужно алфавит из согласных букв ну и как видите случилась магия я уже создал новый и назвал согласный и соответственно мне теперь нужно согласных проверять наличие этой буквы, попадание ее в этот. Ну и результат не заставил себя долго ждать, как вы видите, вот все согласные буквы. В общем, будем считать, что задание выполнено. Коллеги, мне очень важно от вас услышать фидбэк, то есть обратную связь, чтобы я понял, насколько востребован данный формат, потому что вопросы вы присылаете много и на самом деле разного уровня. Я бы их концентрировал как бы, по группам доступа, но вот такой простой вариант подачи, я думаю, что он удобный. Отпишите, согласны вы со мной или нет. Ну и чтобы не попростить видео, опять же, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео, и я, собственно говоря, пойму, насколько эта штука важна. И в общем-то что мне еще осталось? Пишите правильный код.